Это прекрасная тема для закрытого эфира, но называется «Мы не будем оставлять наших зрителей без бонуса дать практически работающие ну, техники», потому что все-таки, да, мы можем много об этом поговорить, но хочется, чтобы у Чика был инструмент, как с этим жить, да, вот с этой ситуацией. И если мы говорим о зависимости, которая уже образовалась, хорошо расширить свою палитру способов, как я себе могу делать хорошо. Вот, допустим, у меня стоит, а, с одной стороны у меня кофе на столе стоит, да, вот у меня стоит кофе на столе, а, вот, а с другой стороны у меня вот оказалось совершенно случайно, мы не готовились, вот эфирное масло. То есть пробегая по городу, это мята, можно брать эвкалипт, а сейчас целое движение возникло, да, то есть мы даем себе что-то и... Эффекты, которые дают нам впечатление. Смотрите. Ведь оральный контур съесть сладенькое или жирное, или напиться алкоголем, это всасывание младенцем молочка мамы из состояния эйфории, нирваны. Но если мы взрослеем, мы получаем удовольствие от, конечно, достижений. Именно поэтому нас так сильно огорчило, что нас откинуло обратно в детство, в этот детский контур. Но если у вас есть, допустим, Инструменты, эфирные масла, потом есть такие штучки антистресс, сколько сейчас вот народного вот этого вот пространства антистресс, сейчас я чуть подальше не буду прерываться, а есть четкие браслетики, там есть красивые камушки, они могут быть натуральные, бусины. То есть и когда вот этот вот служитель культа перебирает эти четкие прямо буквально там он снимает с руки или с шеи и вот это вот эти бусинки валит читая смотрите у вас э, должно сложиться то что состояние стресса это часть человеческого генома его канвы жизни то есть на, мы знаем что такое стресс в организме и мы выросли эволюционировали совладая с этим стрессом но у нас была тогда очень простая стратегия во-первых нельзя останавливаться, то есть в период стресса, в, в те более архаичные времена, люди двигались, убегали от опасности, догоняли еду. Да? Даже чтобы фрукт, чтобы поесть, надо было эту еду или догнать, или сорвать. Понимаете, что происходило? Вот. И мы получали впечатление счастья обладания. Поэтому получается, что когда мы не получили это счастье обладание, и наше достигаторство не имело результата, то тогда мы можем ассортимент хорошо, как вы себе делаете. Вы можете себе добавить э, кофе, какао, цикои, напитки. Ра, аспалитра ассортимент. Да, чтобы хотя бы через раз. Эфирные масла. Для кого-то э, ванна с пенкой расслабляет. Кто-то может пойти себе на массаж. Да, вот громинг эффект. Даже стайные обезьянки друг друга вычесывают шорстку Кому-то нравится когда их касаются головы и волос, как говорят, если женщина переживает стресс, но не сменила прическу, то ей не так плохо, она просто ноет. Смена внешнего вида – это еще и тоже сдаться, допустим, в салоне красоты прекрасным феям, которые что-то будут с вами делать. То есть у вас должна быть как список палитра ваших вот этих инструментов кайфушек. Зачем она богаче, каждому свое. Но лучше, чтобы она у вас была. Заимствуйте у других. Вот каждому свое, это немножко ограничивающий такой вот тезис. А это называется, ну, это вам подходит, а мне не подходит. Не-не, а я, я буду... к тому, что надо найти просто свое, потому что кто-то же сейчас скажет, а, ну я эфирное масло не хочу, там, я мне вкуснее, э, лата, соленая карамель, никакое эфирное масло не заменит. Ну, к примеру, а я к тому, что можно каждый Вкусовая, вы мне напомнили, штучка такая есть. А моя одна подруга, тоже психолог, она носила бадьян, такая звездочка специй с собой. И если вы были в путешествиях в Индии, то там на каждом вот столике в ресторане лежит пасочка с сахарочками, такой кристаллизированный, красивый, кубиками сахар тростниковый и то ли фенхель. Вот, по-моему, фенхель... Или вот в Алтейке, в детской микстурки у нас есть такая вот эта мампансе конфетки, это были очень при Советском Союзе. То есть специи, некоторые могут носить специи, и если у вас вкусовые рецепторы самые мощные, то тогда вы носите в кармане, ну как в кармане, в коробочке. Да? Вот как, допустим, наверное, на Руси бабушки и дедушки нюхали махорку. Тоже был такой инструмент, когда человек понюхал, чихнул, да, и у него как-то перезагрузилась система. Поэтому получается, что люди что-то делали. Они имели э, фенечки, штучечки, такой фетишизм, украшения, колечки. Боже мой, вы можете э, снимать и одевать, да, вот это тоже антистресс. То есть приятные какие-то текстуры на вас, браслетики, колечки. А почему женщины шопингом лечатся? Мы же еще эту тему не подняли. Шоппинг – это тоже элемент, когда я хочу себе сделать приятно, Через обладание какой-то штучкой красивой, которую можно будет ходить потрогать. То есть окружайте себя вещами, несущие удовольствие в себе. Вот так. И тогда может вот это вот уже показаться лишним. То есть сегодня вы одно используете, завтра другое. И вот добавлю, если вы находите, как вам кажется, свое, будьте готовы к тому, что рано или поздно это перестанет работать.